Всем привет! Наводя порядок у себя в гараже, смотрите, друзья, что я там обнаружил. Уверен, не многие знают, но это... Ручная машинка для шиповки колес. Когда-то в 90-е я вот, так, вот этой вот пользовался. Шиповал колеса. Заказывал я ее у токаря. И то есть, если у вас есть знакомый токарь, ему не составит никакого труда сделать вам точно такую же. Очень полезная штуковина. Состоит она из самой вот такой вот болваночки основной. К ней нужен дополнительный шток. Лепестки вкручиваются обычными винтиками. то есть Поэтому они очень легко меняются. Такие лепестки изначально намного длиннее, чем которые у меня уже стоят в машинке Дальше это я уже под себя подгонял, немного отпиливал и на наждаке дорабатывал То есть вот заготовочки делал с запасом ну а теперь немного про размеры. Общая длина машинки 15 сантиметров, ширина два с половиной. Здесь у меня просто уже от молотка видите немного развольцовано. Внутренний диаметр подбирается, чтобы все шипы туда входили свободно, то есть по диаметру 8 миллиметров, шток 7 миллиметров, длина штока 18 сантиметров, длина заготовочки лепестка 7 сантиметров ширина 12 миллиметров ну и тут идет она на сужение после сантиметра а дальше на сужение 0 на одну сторону в штоке просверлено два отверстия одно побольше чтобы влазила вот эта вот часть шипа второе поменьше чтобы вставочка не упиралась шток чтобы бил именно по самому шипу не раскроши вставку шиповать можно колеса как на накачанной резине то есть резину накачиваете примерно до 5 очков и можно смело в нее уже, как в деревяшку, вбивать эти шипы. Если у вас просто покрышка не незабортованная, то тогда нужна лапа, что-то в виде упора. То есть берется железная баланка, на нее одевается протектор, насверливаются отверстия и туда вбиваются уже шипы. Если у вас есть знакомый токар или вы сами работаете на токарном станке, для вас не составит труда сделать точно такую же копию. Если это видео наберет до... Достаточно лайков и много людей заинтересуются. Я уже тогда нарисую полный чертеж со всеми размерами. Ну а так вот просто небольшой обзорчик. Ну а на этом у меня все. Всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр. Всем пока и до новых видео.